Приятно удивлена тем, как все организовано. Я мечтала жить в деревне Урсиада. Это очень хорошее общежитие и потрясающая территория. Сами комнаты в общежитии. Я очень рада. Я хотела жить в деревне универсиады. Я буду учиться в Институте психологии и образования. Вот, и я нашла у себя попутчицу, которая тоже да. учится со мной в Институте психологии и образования. Я очень рада, что попала в деревню универсиады и жду хороших впечатлений. Очень довольны условиями. Нас здесь встретили хорошо, все объяснили, все понятно. В принципе, все в порядке. Спасибо большое организаторам и руководителям этого университета.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 Восемьдесят Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.